количеством, писать перед Богом. Потому что церковь это не само здание, церковь не храм какой-то с какими-то может быть литургиями и так далее. Церковь это собрание. Собрание возрожденных душ. И вот Бог позволил сегодня нам в этот посредственный день прийти на это место для чтобы как собранию заявить о своей причастности через Него спасительные дела, им свершенные в Иисусе Христе. Положить, порадоваться во всем том, что есть в это непростое время для нас, где, видят друг друга, радуются друг от друга. Если мы не можем привиться друг друга другу целованием святым, как в свое время Павел писал послание Римлянам, мы можем улыбнуться так, что на сердце становится теплее. Пусть Господь нас в этом благословит. Я хотел бы, чтобы мы сегодня, наше служение, могли дальше, проводя здесь, сами здесь присутствующие, получить это назидание, утверждение в нашем христианском пути, в следовании, ну и чтобы те, кто будут смотреть нас через запись, которая будет транслироваться и транслироваться сейчас, по телефону они могут прослушать, если кто-то не смог прийти. Но Бог допускает эти вещи в нашу жизнь не случайно, и чему-то мы должны быть научены. И слыша от других, слыша от некоторых, что все-таки что-то мы осознали, что-то мы более глубоко увидели в эти моменты, когда вот все это нам воспрепятствовали нам, сказали нельзя, предупреждали нас, ограничивали. Чему-то мы научились. У Бога нет того, чтобы что-то было в нашу жизнь принесено бесполезным, ненужным, любящим Бога, призванным по Его полеизволению. Все содействует, там ладно. Поэтому пусть и сегодняшнее наше общение, это служение содействует нашему благу, утверждению, чтобы мы могли в этой благодати Божьей возрастать. Давайте встанем для молитвы, начнем наше служение с молитвы. очень Святый, благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам прийти сюда в дом молитвы, собравшись как те, которые приняли Тебя верою, как Господа и Спасителя, и Твои дела с того момента, совершались в судьбах наших, в жизнях наших, и сегодняшним настоящим они совершаются. И пусть, Господь, здесь это время нами проводимое, Господи, чтобы оно не было просто, где бы мы, удобно усевшись, посидели, увидели друг друга и только этому порадовались. Мы желаем, чтобы Ты нас, Господи, прежде всего, настроил на поклонение Тебе. Пусть все то, что будет здесь воспеваться, и что мы будем прослушивать, пусть работает сердце каждого из нас и в моем сердце, чтобы это приводило в восторг и умиление, Господь, о том великом, что Тебе присуще, а Ты есть Ох великий. Все самые высшие совершенства, они в Тебе, Боже. Только Тебе присуще то, где ничто не может сравниться с Тобой ни в одном качестве, которое присуще Тебе, как Богу. Поэтому дай нам, Господь, созерцать величие славы Твоей, дай нам, Господь, этим всем проникнуться и через истину, которая будет проповедоваться, наставь нас, научи, пусть она будет для подкрепления нашего, для утверждения нашего в доверии к Тебе, в верованиях, чтобы в следующее время, следуя всему этому, Господь Жить так, чтобы это доставляло тебе ту славу, которой ты, Бог наш. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, единый, достоин. Прославься во всем этом о а тебе. Благодарение, честь и слава. Аминь. Присаживайтесь, я хочу попросить Олега и Мишель, чтобы они спели гимн. Мы будем назидаться сегодня, слушая эти гимны. Мы не приглашаем сегодня петь громогласно, но мы приглашаем к тому, чтобы мы сердцами нашими воспевали Бога. Да? Будем слушать. Создатель мой, что жизнь ты спас мою, благодарю, я за тобой пойду, спаситель мой. Да. Субтитры Что я себя отдаю По скитанию... Хочется подхватить э, во весь голос, как умеем, но размышляя, э, слушая и размышляя над тем, что придет время, когда мы э, переместимся силою могущества Бога нашего из этого мира, оставив ли наши тела, закончив наш путь. Или же, когда церковь будет восхищена, Пристав пред Богом, где Бог наши тела сделает измененными, прославленными. Каждый из нас в этих прославленных телах не будет иметь ничего того, что мы сегодня истем. У кого-то нет слуха, у кого-то нет голоса. А я рад тому, что у Мишели еще у кого-то есть голоса, они могут так славить Бога. Мне так не дано, да. Но будет момент, когда мы предстанем туда. Бог позволит нам слиться, воедино вот этому великому множеству, которое нельзя не исчислить, и они, как в Откровении написано, они стоят на стеклянном море. То есть что-то такое будет прекрасное, где мы, находясь там, будем воспевать Бога. Но я думаю, что еще придет время, я надеюсь, что Господь позволит нам еще, находясь еще в этом теле, прославить Его громогласно, когда снимут это запрет, мы пока не послушными этому, мы еще воспоем Бога здесь на земле, еще то время, пока им усматривается, как время благодати для того, чтобы каждый человек мог, доверив свою судьбу Христу к Спасителю, обрести это спасение и пристать перед Ним. Для этого, только для этого у Бога продлеваются дни. Не для того, чтобы мы успели а, в карьере, не для того, чтобы успели, может быть, еще что-то а, достичь в этой жизни, сытно пожить, а, порадоваться, попутешествовать. Не для этого Бог продлевает дни благодать. Но только для того, чтобы Его желание, а желание Его единственное, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли, к вере в Иисуса Христа, к познанию Его и могли обрести жизнь вечную. Именно это будет судить человека или выставлено как не просто претензия, как обвинительный акт каждому человеку, когда непримиренные, непокаянные придут им, предъявлено будет там, на суду Белого престола, где Господь облегчить в мантию судьи, представит жизнь прожитый человек и скажет, «Я участвовал в жизни твоей как за кулисами для того, чтобы не допустить того, что сейчас случилось. Я не хотел, чтобы ты пришел сюда, поэтому вот там, там, там, там я проводил». Всегда пытаясь повернуть к себе, достичь Евангелия, посылал на твой жизненный путь людей, которые тебе возвещали это. Бог не хочет ни одного. Поэтому дни благодать. И через эту пандемию они направлены в то вечное для того, чтобы примирить человека с собой. Но Бог оставляет за человеком право, даже это Божье и лучшее, Сказать нет, спасибо, не надо, Бог оставляет. Это так. Мы сегодня наше служение будем также проводить о некоторой сокращенной такой программе. Хочу пригласить брата Анатолия, чтобы он тогда это слово, которое приготовил. Я приветствую всех братьев-сестер, кто находится сегодня с нами. И мы сегодня посмотрим, я думаю, на очень интересную тему. И <смех> я чуть позже прочитаю отрывок один, это можно пока приготовить наши Библии, Священное Писание. Это 2 Петра, 3 глава, с 8 по 15 стих. И я заглавил сегодня <смех> вот это слово, проповедь, которое Господь благословил. Почему второе пришествие нашего Господа продолжается, продлевается, можно сказать, еще не настает? То есть Бог дает еще время. И мы посмотрим в некоторые причины. И цель проповеди ⁇ увидеть вот эти причины. Мы будем говорить о этих причинах и ответить. Цель проповеди ответить вот на этот вопрос, почему Господь еще продлевает вот эти дни, почему Он еще, может быть, медлит, как там Священное Писание говорит в одном месте, но не медлит он, не медлит, а дает время еще. Итак, я думаю, что ответив на этот вопрос, мы еще коснемся того, тоже немаловажного, чтобы яснее увидеть сегодня реальность положения сегодняшнего мира. Это тоже очень важно, это тоже очень важно. И мы верующие, мы христиане, зная Священное Писание, мы знаем, что приход, пришествие, второе пришествие нашего Господа может произойти в любую минуту, в любую секунду, и мы все-таки сегодня рассмотрим вот на эти причины, где мы увидим, еще раз хочу повторить эту мысль, почему Господь продлевает это время своего пришествия. И помните, в притчах Иисус рассказывал, «Жених замедлил, жених замедлил». Это то, что сегодня происходит в наше сегодняшнее время. «Жених замедлил». Итак, 2 Петра, 3 глава, я с 8 по 15 стих прочитаю <къем> вот этот текст. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».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 Впрочем, мы по обетованию ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, поочититесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Написал вам. То, что... Иисус придет второй раз – это для нас давно известно. Мы в это верим, мы это ожидаем. И о Втором пришествии я хочу некоторые места показать в Священном Писании, где говорится о Втором пришествии. Это в Деяниях 1 глава 10-11 стих, где ангелы говорят об этом. «И когда они смотрели...»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 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего». Также Яков, апостол Яков говорит о втором пришествии. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господне. Сам Петр говорит в нашем отрывке, где мы прочитали, «И сам Иисус, что очень важно – Матфея 24, глава 27 стих, он говорит о своем втором пришествии, ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Итак, каждый верующий христианин знает о втором пришествии и не просто знает, а ожидает этого второго пришествия. Почему мы ожидаем Второго пришествия? Потому что мы знаем из Священного Писания, что настанет время лучшее, несравненно лучшее и вечное. И Священное Писание говорит нам об этом, что Бог предусмотрел для нас нечто лучшее. Да, мы сегодня не наблюдаем этого самого лучшего. Мы сегодня наблюдаем, что худшее, худшее и худшее – но Бог предусмотрел для нас лучше. И мне вот особенно нравится вот этот 13 стих в этом отрывке, где я прочитал. Еще раз хочу его прочитать. «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Кто не хочет вот этого нового неба и новой земли? Мы ожидаем этого мы ожидаем этого, и мы устаем в этой жизни, устаем физически, устаем морально, устаем духовно. И здесь, на нашей земле, происходит очень много разных событий, в которых, мягко говоря, мы не, не в восторге. Это старость, это болезни, это страхи, тревоги, раздражения, боль. Вирусы окружили нас, и смерть всегда рядом с нами. И для, даже для верующего человека это не просто, это трудно, это физическое тело, которое мы имеем, оно слабеет с каждым днем. Все больше и больше требует для себя забот. И в одной песне поется Мы так устали на пути к отчизне. Мы ослабели. Это не секрет. Но когда же наступит вот это вечное время, вот это безболезненное, счастливое, радостное состояние, когда мы обретем вот этот нерукотворенный дом вместо вот этой земной хижины и приобретем вот это вечное прославленное тело, подобное телу Иисусу Христу. Когда мы увидим вот это новое небо и новую землю, на которой обитает правда. И Писание, Священное Писание нам говорит, что это произойдет во время Второго пришествия нашего Господа. Второе пришествие туда входит и восхищение Церкви, второе э, пришествие входит и суды, которые будут на Земле происходить. И мы знаем это, мы ожидаем этого. И что самое главное, у нас есть будущее. У нас, у верующих людей есть будущее. Это будущее лучше, это будущее превосходнее, и даже будет наследство, э, как... В первом послании Петра написано нетленное, чистое, неувидаемое, хранящееся на небесах для нас. Что это за наследство? Как оно выглядит? Я, наверное, вам точно не могу сказать. И священное Писание нам говорит о трех великих событиях. Вот во время второго пришествия я перечислю их. Произойдет три великих события. Это вознесение всех верующих Иисуса Христа. Мы окажемся с Ним на встрече, окажемся с Ним, с ним на облаках. Это второе событие – это приход всех святых, нас вместе с Господом на землю, где будет суд людей, живущих на земле. Это кто достоин войти в Царствие Божие, в тысячелетнее Царство, а кто не войдет в Него – Нужно здесь разграничить, не путать суд у Белого престола. Здесь будет суд тех людей, кто войдет в Тысячелетнее Царство, а кто не войдет в Тысячелетнее Царство. И это в Матфея 25 глава, 32 стих. «И соберутся перед ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Одним он скажет, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира» и они войдут в это тысячелетнее царство, но в отличие от нас, от церкви, которой мы переживем Вознесение, у них не будет прославленных тел, то есть они войдут, и они еще пройдут через смерть. Да, там будут очень большой срок долгожительства, а другим – идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелу его. Это второе событие будет вот этот суд. И третье событие – это мы увидим и будем обитать на новом небе, о котором я уже, уже упомянул, и новой земле, на которых обитает правда. То есть нам будет доступное и небо, и земля, и новое небо, и небеса, и земля. И понимая вот эти великие обетования, мы с надеждой смотрим в небеса, мы с надеждой ожидаем пришествия Господа. Но почему Господь еще не приходит? Почему Господь еще, как бы, как мы думаем, замедлил? Почему еще время идет, оно очень быстро движет, движется, но еще второе пришествие? не наступает. Текст нам говорит, не медлит Господь исполнением обетования, это 9 стих, как некоторые почитают, медлением. Не Немедлит, значит, должно еще произойти какие-то очень важные события, которые есть в плане Божьем. Которые есть в плане Божьем. И мы посмотрим на эти события, на эти причины. Третья глава вот этого... Второго послания Петра нам говорит об этом, нам лишь стоит рассмотреть это. Первое событие это то, что с приходом нашего Господа, и это есть в некотором роде и причина, почему Господь еще продлевает время Своего пришествия, это на земле будут очень страшные разрушения, очень страшные катаклизмы. Из книги Откровения я упомянул лишь некоторые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 происходит И что происходит с людьми? Это 9 глава Откровения, 18 стих. От этих трех язв, от огня дыма и серых, выходящих из, изо рта их, умерла третья часть людей. Далее мы видим в 16 главе. И град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от города, потому что язва от него была весьма тяжкая. То есть мы видим, что будет происходить. И Господь не спешит со своим пришествием, потому что Ему не безразлично то, что Его творение будет погибать, будет истребляться огнем. Истребление человечества уже раз было потопом. И Петр отвечает насмешникам, вспомните, ведь Бог уже уничтожал этот мир, это уже не первый раз. Земля была под большим слоем воды. Вот представьте, 15 локтей это было даже над самой высокой горой, а что говорить о долинах? 15 локтей это где-то 7 с половиной метров. Это был ужасный суд. И тогда Господь не спешил наказывать всех, и тогда Он медлил. Помните, Он еще говорит, строит, построить ковчег, где но и строил ковчег 120 лет, Бог ожидал. И теперь суд будет еще страшней. А нынешние небеса, как сказано, и земля, содержанные тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. То есть Господь не спешит прийти второй раз, потому что это будет великая наказание, великое разрушение для тех, кто еще не пришел к покаянию, потому что, потому что будет еще хуже, потому что будет еще страшнее, чем потоп. Будущее земли – это худшее будущее. И Господь сожалеет об этом, Он не торопится к наказанию, Он сожалеет о гибели своего творения, Он не радуется, Он не спешит, произвести суд. И мы знаем, что даже при потопе Божье сердце скорбело о гибели всех людей. Божье сердце скорбело – это шестая глава Бытия, мы об этом читаем. И сегодня, если бы люди понимали это, они бы были рады, что еще Господь продлевает время благодати. То есть, первая причина, то, что еще второе пришествие не настает, говорит нам о том, что Господь не спешит наказывать. Не спешит наказывать. И Аиле 2.13 у пророка пишет, «Благ Господь и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедстве. То есть, его сердце – милосердное сердце. Да, он давно бы уже мог наказать, но он по милосердию своему продлевает еще время благодати, продлевает вот этого время судов. Вторая причина. У Бога время проходит по другим законам, по другим, можно даже сказать, стандартам. Бог имеет власть во времени, или, может быть, точнее сказать, имеет власть над временем. Что это значит? Это значит, что Текст нам говорит здесь, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Это значит, что для него прошло два века, прошло от времен Иисуса Христа. Это всего лишь два, как два дня в Его видении. И Псалом 89 я хочу тоже здесь прочитать, сказано об этом, это 3 и 5 стих. Прежде нежели Родились горы, нежели родились горы, и ты образовал землю вселенную, и от века и до века ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и, говорите, и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред твоими тысяча лет, как день вчерашний, и когда он прошел, и как стража в ночи. Тысяча лет, как вчерашний день, и так же, как будущий. И вот что очень интересно, когда мы читаем Священное Писание, есть примеры, есть примеры будущего времени, которые описывались в прошлом, и будущее, которое описывается, описывается в настоящем времени. Сейчас приведу примеры. Помните, пророк Исаия в 53 главы, он говорит пророчество о Мессии, которое еще произойдет. Через 400 лет примерно. Но Дух Святой побуждает пророка Исаи говорить это в таком времени, что это уже произошло. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, и Господь возложил на него грехи всех нас. То есть у Бога это уже прошло, в прошедшем времени – так же, как сегодня для нас это прошедшее время, это уже произошло. Или пример, где говорится о будущем, то, что еще должно совершиться, но Дух Святой через Павла нам сообщает, что это уже произошло, то, что ожидает нас в будущем. Это Ефесянам 2, 2 глава, 4-6 стих. «Послушайте, Бог, который милостью по своей великой любви Бог богатой милостью по Своей великой любви, Который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью его спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы уже на небесах с вами. Мы уже там. Бог уже видит нас на небесах. И это дает нам абсолютную уверенность в том, что это точно исполнится. У Бога это уже произошло. Если у Бога это произошло, значит, это точно произойдет. Лично меня такие тексты, такое понимание очень вдохновляют, воодушевляют. Это дает нам терпение, упование, бодрствование и ожидание нашего Господа. То есть для Него время очень мало, что значит, может быть, так сказать, или Он властвует над этим. Временем, и над будущим, и над прошедшим, и над настоящим. Вторая, третья причина, почему еще не наступает второе пришествие. Бог ожидает покаяний. Господь ждет покаяний. Девятый стих. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот читая Библию Священное Писание, особенно книгу Откровения, мы видим, какое бесчетное количество спасенных людей на небесах, спасенных людей на небесах. Иоанн видит в небесах вот это великое множество людей которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов и языков, стояла пред престолом и пред акцентцем в белых одеждах. Великое множество спасенных. Но Бог еще не останавливается над этим. Он набирает, Он еще спасает, еще ожидает множество тех, которые еще придут. Бог желает еще спасать людей. И Иезекииля 33:11 есть такой текст, который очень-очень, я бы сказал, вдохновляет нас и показывает характер Господень. Скажи им, он говорит пророку Иезекиилю, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. И вот для этого спасения Текст говорит, вот представьте только, Бог долго терпит, долго терпит. Долго терпит не в смысле времени, а в смысле терпения, терпения того, что происходит на земле, сколько беззакония, сколько греховной жизни, в которой погрузился весь этот мир, где Иоанн в своем первом послании в пятой главе говорит, весь мир лежит возле. зле. Представим себе над всей этой планетой, беззаконной планетой, Бог всматривается, Бог ищет, Он ожидает и долготерпит грешника, чтобы Он покаялся и чтобы Он имел спасение. И что очень важно, мы с вами есть соработники, вот в этом деле спасения, соработники. Как мы можем в этом участвовать? Как мы в этом можем быть сработниками? Это свидетельствует о нашем Господе. Да, есть мы знаем особый дар евангелиста, вот, но каждый верующий христианин, он способен рассказать о своей вере в любых ситуациях, будь это он на работе, будь это он в разговоре с соседом или с каким-то... Э случайно встретившим человеком, где, может, он разговаривает, каждый христианин способен засвидетельствовать о своей вере, о своем уповании, о своем спасении. И, и люди спасаются, люди спасаются, потому что еще вот этот призыв к покаянию, он действенен. Дух Святой работает над этим. И сегодня. В этом зале провозглашается вот этот призыв, провозглашается призыв к покаянию. Бог еще не закрыл двери в свое небесное царство. И интересно, вот мы читаем Евангелие, где Иисус Христос рассказывает в своих притчах, объясняет вот важную, важность вот этой истины. Помните, он говорит о блудном сыне который пришел в себя и вернулся к Отцу. Он говорит о потерянной овце. Он, он, учит, он учит, показывает нам, что это очень важно. Итак, четвертая причина, мы идем дальше, Господь еще не приходит, потому что сегодня благоприятное время, чтобы учиться благочестию и святости. Бог дает еще на это время. Вот 11 стих. «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которое воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают?» Благочестие. Мы, должны, мы с вами призваны, чтобы учиться благочестию. Что такое благочестие? Благочестие – это богопочитание, это благоговейное поведение пред Богом, которое выражается в благодарении, которое выражается в радостной хвале Господу. И приведу одну цитату. Один христианский писатель Джерри Бриджес – дал такое определение: благочестие – это почитание Божьей славы и подчинение Божьей воли во всех аспектах жизни, когда мы все делаем в духе благоговения и любви к Нему. Вот такое состояние верующего человека. И святость мы все понимаем – это безгрешная жизнь, это удаление от греха. И Господь желает, чтобы мы в сегодняшнее время учились этому. Мы жили этими качествами здесь, на этой земле. И Господь использует для этого разные обстоятельства, через которые мы проходим. И для чего нам нужны вот эти качества? Научиться вот благочестию и святости. Это можно сказать как репетиция для небес, куда мы войдем в свое время. И сегодня в этом мире есть идеальные обстоятельства, чтобы мы, проходя через них, учились вот этим э, благочестию, святостью, для того, чтобы приобретать это. И это то, что исходит от нашей веры, то есть то положение, из которого это все исходит, мы имеем, то есть от веры, от нашей веры то вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительности и воздержание, в воздержание терпения, в терпении благочестия». 2 Петра, первая глава, говорит об этом. То есть Бог для нас сделал вот такие ступенечки, где мы не сразу, где мы постепенно совершаем вот это восхождение в каждодневной нашей жизни. И Бог хочет, чтобы мы, еще раз хочу повторить вот эту очень важную мысль, чтобы мы учились этому, чтобы мы показывали в нашей жизни, в нашей вере другим людям, чтобы показать, чтобы это было видно другим людям, что есть другая жизнь, есть другая жизнь с Богом, есть жизнь вечная, чтобы это было, увидели в нас, что мы ожидаем лучшего которую Бог обещает нам. Итак, уже предпоследнее, это пятое, почему Господь медлит со своим пришествием, продлевает еще время для того, чтобы верующим людям было еще время возрастать в благодати и познании Христа. 18 стих. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне». В день вечный. Возрастать в благодати. Ну что, вспомним, что такое благодать? Это незаслуженный подаренный дар. Подарок. Или дар, что это за дар? Это спасение, в которое входит очень многое, то, что Иисус совершил, входит. Искупление, примирение, прощения, оправдание, усыновление, очищение и восхищение Церкви. Смотрите, сколько нам всего много обещано, дано Богом, и Господь это исполнит. Господь это исполнит. И что нам нужно, здесь хочу подчеркнуть, возрастать в благодати, это прежде всего понимать вот эти истины, искупления, очищения, верить в них, ожидать их, исповедовать и жить этими истинами. То есть возрастайте, это постоянный, непрекращающийся рост в этом. Что значит возрастать? Это может быть очень большая тема, но я хочу немножко только затронуть ее. Это Убеждение и размышления в том, что мы ничем не заслужили спасения. Вот. Благодати – это вот в этом даре, который нам даден, что не заслуги за какие-то наши, это самое первое, что мы должны понять, только по милости, по любви Божьей нам это подарено. И нам всего лишь нужно это принять, вот этот подарок принять, и принимая это, понимая это, мы видим, как благо милости в Господь сегодня, который утешает нас в трудных обстоятельствах, который проводит нас через трудные обстоятельства, который укрепляет нас в вере. И вот это все размышление о том, что нам подарено, размышление о том, что незаслуженно подарено, что нам всего лишь нужно это принять и жить этим, вот это есть, я думаю, вот это есть то, что мы возрастаем в благодати. Мы понимаем это, размышляем и возрастаем. И текст нам еще говорит о познании Господа нашего. Ну, для чего нам познавать Господа нашего? Чтобы быть ему подобным. Это Божье повеление. Познавать Господа для этой цели. Бог и предузнал нас и предопределил. Все мы вспоминаем этот текст с Римлянам 8.29. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобному образу сыну своему, дабы он был первородным между многими братьями. То есть священное писание говорит, что Бог доведет наше подобие своему сыну до совершенства. До совершенства. Это также большое вдохновение для всех нас – быть подобному Сыну Своему. Возлюбленные мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, это 1 Анна 3, 2. Что еще будем? Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Будем подобны Ему – это Божье повеление, и мы сегодня идем этим путем. Идем мы к этому цели. И последнее, почему Господь еще не приходит? 12 стих нам говорит: ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. Бог так хочет, Бог так определил, чтобы верующие христиане, спасенные христиане, его ожидали чтобы было ожидание, чтобы его пришествие было желанным, желающим и ожидаемым. Для этого дает он время, как невеста ждет жениха. Вот этот образ мы видим в притчах Иисуса Христа, где сказано: «Жених замедлил». Жених замедлил. Это, этот образ. Показано еще в книге Откровения, 22 глава, и Духа Невеста говорят – приди. Господь сделал так, Он решил так, Он хочет так, чтобы мы были в режиме ожидания Его, в режиме бодрствования, в режиме быть готовым к Его, к Его пришествию, которое будет неожиданным, вот нам текст здесь... Говорит об этом 10 стих. Придет же день Господень, как тать ночью». То есть смысл неожиданно. Ну, тут такой вопрос. Вот А как легче ждать Господа вот, и быть готовым к пришествию Господню? Вот когда знаешь день пришествия или когда не знаешь день пришествия? Ну, я так думаю, когда знаешь день... Пришествия, ждать-то и легче, а ждать-то легче, и можно и приготовиться и наилучшим образом уже быть готовым. Вот все мы знаем притчу, Матфея 24 глава, там 48 стиха, сказано о рабе, который сказал в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начал бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то есть не ждать. И что случилось? Неожиданно пришел господин Рабатово в день, в который он не ожидал, и в час, в который не думал, и рассек его, и подверг его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Вот смотрите, вот, раб, он не знал времени, когда придет хозяин, и смотрите, какие последствия. Ну а вот если бы сказал рабу, вот 25 числа вот, к обеду двум часам, я буду. Вот встретил бы его раб, как следовало, вот как нужно, я думаю, встретил бы. Встретил бы, конечно, и сам был готов бы, да и рабов бы, там зеленкой их. Может, подмазал, подготовил бы тоже, подлечил. А то, что получилось, и раба лишился, какой-никакой, все-таки он был рапового. Но смотрите, вот в этой притче, если мы очень внимательно посмотрим, есть одно место, где характеризует этого раба лицемерие, подверг его одной участи. С лицемерами. Вот с лицемерами никто не хочет иметь никаких дел. Если, если люди даже их пренебрегают, их сторонятся, их, они видят их, то тем более Бог, то тем более Господь. Иисус очень много учил об опасности лицемерия. И наказание, наказание будет очень суровым. Очень суровым. Вот я запомнил одну фразу проповедника. Вот о честности к Богу. О честности к Богу. Я вот хочу немножко здесь подчеркнуть вот этот момент, как это важно. Вот он проповедовал, говорил, вот если ты не можешь жить по, -хри... по христиански, то хоть признайся об этом Богу. Скажи честно Богу, Господи, не могу, помоги. И знаете, Бог с искренним будет поступать по искренности. Он поможет ему, поможет ему, а с лукавым – полукавствует его. И вот это состояние, которое должно... вот Что произошло? Вот эти все обстоятельства, ожидания, они выявили сущность раба. Они дали ему проявиться, каков он есть – вот это, вот это хочет Господь совершать. Вот это время, когда мы не знаем, когда точно будет второе пришествие Господа, оно вот это время выявит подлинное состояние человека. И дай Господь бы случилось бы это еще до второго пришествия, чтобы можно это увидеть, распознать и иметь покаяние. Почему Господь еще проливает? время и потом вдруг придет неожиданно, чтобы мы были готовы на всякое время и были в честности, были в искренности, чтобы вот это то, что, может быть, есть еще в наших сердцах, это лицемерие или, может быть, неправда какая, вот во время второго... Во время этого ожидания они проявились, они были вскрытые, они были приведены к Господу и отсеялись, и чтобы это было исповедано, чтобы проявилось это все. И мы с вами увидели свое истинное положение сердца, истинное положение своей веры. Итак, я уже хожу к заключению. Почему Господь еще продлевает вот эти дни благодати своего пришествия? Я кратко перечислю то, что мы уже сказали, потому что земли, нашу землю первое, ждет очень большие разрушения, очень страшная погибель, и Господь не спешит к этому, Он ожидает по своему милосердию, Он не спешит наказать, Он ожидает спасать. И второе... Время протекает у Бога не как у человека, для него все прошедшее и будущее – это может очень как один день быть, для него время по-другому происходит. Следующий Бог ожидает покаяния, Бог желает спасать грешников, Бог ожидает грешника. Четвертое это самое благоприятное время, чтобы нам учиться благочестию и святостью, чтобы нам приготавливаются к небесам, чтобы нам иметь эти качества. Пятое – Бог дает время возрастать в благодати и познании Христа, что тоже же очень важно быть. И последнее – Бог продлевает время, чтобы те люди, которые считают себя верующими, они увидели свою сущность, они проявились, и как вот этот раб, который... Совершенно не хотел служить своему хозяину. И вот это время отсутствия его выявило. И внезапность прихода хозяина обнаружила его по подлинной сущности. Итак, вывод из всего сказанного. Первое, что для верующего человека сегодня время на его стороне. Сегодня время на нашей стороне. Мы – участники, мы – соучастники в Божьем плане. То, что Бог ожидает, мы здесь также на Его стороне. Понимая то, что о том, что сегодня мы говорили с вами, верующий человек готовит себя к вечности. Вот это время он использует, чтобы приобрести эти качества, которые мы перечисляли, и он знает, что Бог дает для этого времени – и для тех, кто еще не отозвался вот на этот призыв Божий к покаянию, надеюсь, для этих людей сегодня стало ясно, что медлить очень опасно. Почему? Потому что когда наступят суды Божьи, когда наступят суды Божьи, в книге Откровения мы это читаем, это описано, Люди вместо того, чтобы бежать к Богу, они ожесточаются. В общем, вот в этих моментах, когда все рушится и гибнет, сердце, помните, Священное Писание говорит, лукаво сердце человеческое, то есть оно в, этот, в этих обстоятельствах, оно наоборот ожесточается, и тогда покаяться, я считаю, практически невозможно, если сердце ожесточится. Ну и, и если в хорошее время грешник не идет к Богу, то придешь ли в худшее время? Навряд ли. И я хочу закончить одним местом писанием, это 2 Коринфянам 6.2, и сказано об этом, ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Давайте мы помолимся. Господь, мы сегодня увидели Твой Божий план, увидели Твое великое долготерпение, великое сострадание, милосердие. Господь, где Ты не хочешь погибели грешника, где Ты не спешишь с наказанием, Господь, где Ты продлеваешь еще время, где Ты ожидаешь, всматриваешься, Сматриваешься на эту грешную землю, ожидая, кто еще откликнется, кто еще откликнется на Твой великий призыв к спасению, к вечным небесам, Господь. Слава Тебе и хвала, что в свое время, Господь, Ты призвал нас, и мы не прошли мимо, Господь. Мы приняли Слово Твое, мы приняли спасение Твое, Господи, дай нам, чтобы мы понимая это, могли быть соучастниками в Твоем спасении, могли способствовать этому, могли также участвовать в этом плане спасения. И, Господь, идти этим путем, который Ты совершил, который Ты ожидаешь, и встречу с Тобой, Господь. Слава Тебе во всем, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Ищи своим сердцем Христа, кто не знает Христа. Муки тех пят они, счастья нет без любви, что живет без конца. Все всё же ищи своим сердцем Христа. Ведь их дождь и туман застилают глаза. Но ты все же ищи с своим сердцем Христа. Мой дом на небе, за облаками, Где жизни новой уж нет конца. Друзья родные, где будут с нами Петь песни славы в дому отца родные, где будут с нами Петь песни славы тому Отца. О Дом Небесный, где быть желаю, Туда стремлюсь я, чтоб вечно жить. Там буду Бога, я вечно славить, и в свете чудно, Христу служить. Там будет в том вечном доме увижу друга души моей кто на голгофе за грех нашу На Голгофе закреп наш умер И примирил нас с отцом людей. В печалях горких лёс лить не будем, Навеки славу мы будем петь. Лез луки скорби, болей не будем больше, нужды тех перить, раз луки скорбить, забудем, не будем больше, нужды тих петь. Я думаю, что мы могли и для себя взять и сегодняшние проповеди, моменты, которые эм, привели нас, может быть, к тому, чтобы задуматься. Э, слушая брата Анатолия о ожидании, моменте ожидания, э, так вспомнил некоторые свои мысли. Мы, как люди, живущие здесь, в Германии, планируем наше... Ну, Будущее, отпуска, например. В этом году мы спланировали э, забрать э, нашу внучку Анабель, а Светину маму поехать в Турцию отдохнуть. Пандемия. Да? Вот пандемия вроде как кончается, и я так думаю, и замечтался Александр. Ну, наверное, в Турцию поедем. Но вроде неплохо так, да? И знаете, тут же э, такое облегчение, думаю, вот я жду Турции, а небеса. Жду ли я, жду, ждем ли мы чего-то в нашей жизни вот так всегда? Да, у нас те другие планы – это неплохо. Но часто мы о нашем обыденном мечтаем, ждем, достигаем или не достигаем. Опять строим наперед какие-то планы, о чем-то мечтаем, желаем, ждем сколько в нашей жизни. Пусть вот это ожидание, оно сопутствует тому, и оно у нас, если мы этого ждем, встречи со Христом, оно у нас будет, если можно сказать это слово, подстегивать, оно будет нас возбуждать тому, чтобы идти этим путем освящения, запрашивая эту благодать у Бога, потому что действительно сами себя мы ничего не можем, кроме пены, кроме еще какого-то, воспроизвести пыль, не больше, чтобы дать Богу возможность работать, Работать там, внутри, чтобы из того измененного внутреннего состояния реализовалась внешняя жизнь, посвященная Богу. Из притчи, которую упомянул брат Анатолий, где сказано о неверном рабе. Конечно, кто-то понимает так, кто-то понимает так. Я думаю, что если мы говорим о Боге, который всякую душу человеческую приводит в соответствие своей воли в той или другой стране, в то или другое время, у этого ли Бога, который бы сказал только «плодитесь и размножайтесь» и забыл о человеке и отодвинулся, устранился их судьбы из жизни их, он ли такой, этот Бог? Разве не поместил он нас в свои апартаменты? Мы иногда ездим, э, вы кто-то ездите больше, меньше ли, приезжаем в какую-то квартиру, апартамент или гостиницы, мы не являемся хозяевами того номера или же э, такой какой-то квартиры, мы приезжаем на время. Мы за это заплатили, и мы пользуемся этим. А вот Бог нас поселил вот в эти апартаменты. И Турция его, и Берлин его, и наши квартиры его, и воздух, которым мы дышим, его, и мы его. Потому что он из любви все это совершил. Поэтому он в любви своей и пытается достигнуть, не упрекая нас, что ты чё живешь-то в моем и мною пренебрегаешь. Он хочет себя привести всякое человеческое самое высшее, самое дорогое. Вот дай Бог нам на этом жизненном пути желать не только чего-то лучшего благословения, забыв о Боге, желать Его, ждать Его. Да и все будет дорого, нам уже здесь драгоценно, нетрудно, потому что если ждем Его, то в Нем мы унаследуем все нам обещанное. Дорогая душа, если ты сегодня еще не имеешь этого Бога как Спасителя, пусть Господь даст тебе сердце, вот это искреннее желание, доверить Ему свою судьбу. Чтобы не казаться в том месте, где не будет апартаментов Его, где не будет ничего, что... Возвещало бы, тогда только будет то, что нам присуще. Будем кусать себя, если не сделаем это. Будем есть себя. Червь там их не умирает, и огонь не угасает. Не потому, что там Бог еще оставит только червя какого-то, и еще какой-то огонь от Него это будет. Это наше будет. То, что нам не будет давать никогда никакого покоя в вечность. Потому что будем помнить, от чего отказались. Будем помнить всю нашу жизнь, ради чего мы ее растратили и прожили, чему себя посвятили, чего ждали и достигали. И на фоне этого будет ясно понятно всякой человеческой душе. Самого главного не достигли. Оно было предложено. Самого главного, не унаследовали оно было, что для нас приготовлено. Самое лучшее не вошли, потому что разменялись. На временное, короткое. Поэтому пусть Господь благословит тебя, дорогая душа, в этот мир Божий вступить, призвать Его как Спасителя как Господина своей судьбы, чтобы иметь абсолютную уверенность в Нем. Долго ли, еще до пришествия, коротко ли, но в Нем это спасение гарантировано. Пусть Господь нас в этом благословит нас, тех, кто знает Господа и могут идти этот жизненный путь. Вас, дорогие гости, если вы еще не сделали, не сделали этого шага, Призовите Его и познайте, как благ Господь и как Он милость. Сейчас я хотел бы перейти к тем моментам, чтобы э, все-таки сказать о объявлении на следующей неделе и потом закончить уже молитвой. Наша дорогая сестра Мария Граубергер, мы уже говорили, она перешла в вечное Господь ее забрал чуть раньше, чем собрана церковь, мы еще здесь. И нам мы не знаем, сколько еще Богом отпущено. 12 июня будут похороны в 10 часов на, по адресу Гудрунштрассе на кладбище. Так что, если кто-то может, все-таки как церкви, с церкви, кто знает, хорошо Марию знал ли, вы можете сказать об этом. Мы не можем сказать, что все, если даже захотели бы, мы не смогли бы сказать всем «да», потому что все-таки некоторые ограничения есть и при этом. И поэтому мы будем ориентироваться на то, когда дети, родные, близкие, Марии, родственники, которые придут, мы посмотрим, сколько какое количество, и потом тогда можем... Откликнуться на вашу заявку, если вы хотите поучаствовать, сказать, окей, есть возможность, подъезжайте, чтобы мы могли вспомнить еще нашей сестре Марии о ее жизненном пути вместе. Но мы не сомневаемся в том, что она теперь перешла в то Божье лучшее, она там у Господа радуется, оставив все здесь на земле, как и ветхую храмину, которая предана будет земле. Оставила все боли на там, Боге, который позволил ей пройти в Нем, в милосердном Боге, этот жизненный путь. Что еще на этой неделе? С понедельника по следующее воскресенье у нас будет одна группа, они здесь, в Валине. С запада приедет одна группа из центра, они будут как... Те, кто знает, как помочь нам в том, чтобы отремонтировать помещение, где, проводя детские лагеря, мы использовали для того, чтобы делать общее собрание. Здание уже, такое, естественно, долго лет стоит, и, естественно, надо менять кое-какие балки, поэтому эта группа приедет, заниматься будет именно ремонтом этого помещения. Но у нас есть возможность тоже делать другие работы и в доме на втором этаже, там на крыше. Поэтому, если кто-то имеет возможность поехать, откликнуться, поехать туда поработать, есть такая возможность, скажите, мы постараемся тогда вместе туда поехать и делать работы. <coughs> в четверг будет библейский час, 18 часов, и вечерняя молитвенная в пятницу – 18 часов. Это то, что мы запланировали на следующей неделе. Еще раз хочу попросить, пожалуйста, записывайте себя на страничке, всегда выставлено на info, написано, где есть возможность записаться. Записывайте себя, например, чтобы нам в зале поставить достаточно стульев, чтобы было так, приходит семья два человека, чтобы мы могли вам поставить два стула чтобы выдерживать еще дистанцию вот эти полтора метра. Да. Будем стараться здесь послушными в этом быть. Пожалуйста, записывайтесь. Я рад тому, что сегодня нас уже больше, но мы максимально сможем использовать помещение, если есть знать точно мы. Ага. Люба и Анатолий пришли, мы им два стула поставили. Да. Семья Руф на немецкое пришли, например, пятером. Надо пять стульев поставить им, да, чтобы мы могли таким образом максимально Использовать площадь э, помещения. Это то, что <как> хотелось бы э, донести, что Господь позволяет нам планировать на следующей неделе. Молитесь, пожалуйста, родных, близких Марии. Она всегда молилась за своих детей. Вы слышали ее материнские молитвы, когда она здесь молилась, как она молилась чтобы Господь эту милость, благодать дал их, утешение их, и чтобы они могли, помня маму, видя ее жизненный путь, все-таки где-то следовать тому примеру, который есть в ней как в Хорошо. Да. Моя помощь подсказывает, что есть возможность еще то есть поставить антракт на проект БФД, то есть Bundesfreiwilligendienst. Поэтому, если кто-то желает в этот проект быть включенным, пожалуйста, подходите. И здесь для церкви или детского садика есть такие возможности, чтобы на этот проект можно было бы включиться. Это еще одно сообщение. Хорошо. Я бы вот здесь предложил тогда встать до заключительной молитвы. Отец Небесный, благодарим Тебя за всю милость и благодать Твою, которую Ты, Господи, являл и являешь для всякого дня нашей жизни. И для этого дня воскреснего Ты, Господи, дал нам еще раз, собравшись вместе здесь в это время, где мы могли бы здесь быть большим количеством, но Ты позволил нам, придя сюда, еще раз засидеть о нашей ревности, о Тебе, Бог наш, засвидетельствовать о нашей любви к себе и друг к другу, потому что мы есть те, кто в тело Твое присоединены посредством веры, посредством крещения, посредством тех отношений, в которые Ты, Господь, нас ввел с Собою. И поместив в нас Свою семью, Господь, Ты даешь нам повеление, чтобы мы в братолюбии все это совершали. Благослови, чтобы мы, проходя этот жизненный путь, это повлище наше земное, могли быть далее друг для друга тем добрым примером, ободряя Господь тому, чтобы жить и жить так, чтобы помышлять о том горнем, о том моменте, Господь, что он действительно для нас неизвестен, и ты таким образом желаешь испытывать наш каждый день в том, чтобы мы, Господи, понимали, что как живем, о чем думаем, к чему стремимся, чтобы все это было, соответственно, воле Твоей, Господь. Мы просим, Господи, нас устрояй на этом пути. Я хочу просить Тебя и о том, чтобы Ты благословил в следующей неделе тех, кто пойдет на работу, детей, которые сейчас начинают учиться. Благослови, пожалуйста, и тех, кто остается дома и те работы, которые мы желаем делать там, в Олене, для того, чтобы, если все-таки будут отменены все эти ограничения, что, может быть, и получится для детей провести эти летние лагеря там, пусть, Господь, все это в милости Твоей будет усмотрено нам. Мы также просим, Господь, за родных, близких, Марии, сестры нашей, Господи, для тех, кто сегодня еще несет в сердцах своих эту скорбь, любимым для них человеке, маме, бабушке, сестрели я не знаю всех их, Господи, но Ты знаешь их. Пусть это утешение Твое, Господи, придет в их сердца, в их души, Господи, ибо Ты есть Бог всякого утешения. Мы просим, Господи, о том, чтобы Ты благословил и те некоторые наши духовные мероприятия, что мы спланировали, как библейский час, молитвенное вечернее. Благослови, чтобы это все мы могли дальше практиковать к созиданию нашему, к ободрению. Пусть это, Господь, состоится. Мы же Тебя, Бога нашего, за все благодарим, славим и величим. И веруем, Господи, что пойдя сейчас в дома наши, в семьи наши, Господь, будем охраняемы, и далее это бою и от этой эм, пандемии, в этой пандемии, от этого вируса, Господь, благодарим, что не сами мы из себя, но Ты, Господь, держишь над нами руку свою могущественную, а в милости Своей проводишь и через эти времена. Тебе, нашему Богу, благодарение честь и честь за Слово, а то, что мы могли, Господи, остаться верны в том, чтобы провозглашать волю Твою, ибо Ты желаешь, чтобы ни один человек не погиб, но Ты желаешь, чтобы все пришли к познанию Тебя и имели через Иисуса Христа, через веру в Него, жизнь вечно. Пусть, Господи, и Твой призыв – так глубоко вместиться в сердца тех, кто еще сегодня это не сделал. Они Твои, Господь, они пред Тобой уходят. Мы лишь, Господь, еще раз возвестили, что Твой промысел, Твой поиск для них сегодня актуален. Соверши это, Господь, а Тебе за все благодарение, честь и слава нашему Богу, Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.